Хочу есть. Готовы съесть тебя желтце. Пусти, пусти! Або голодуй с нами, або отведай. Ну то что? Да, то да. а -а -а. есть, Треба просто попросить. Треба выйти и не пропить. Вот я на квартире в стиле техно. Прекрасная квартира, удобная, очень уютно. И мне кажется, что все квартиры, которые предоставляет Элит, это современные, очень Комфортабельные, очень уютные квартиры. Очень мне здесь нравится. И я рекомендую всем, кто приезжает в город Харьков, останавливаться именно здесь, в этих квартирах. Это просто замечательно.